Что здесь происходит? Мы создаем трехсторонние встречи, когда уже клиент определился, как доказать, что А в квадрате плюс b в квадрате равно c в квадрате. Работник этого типа обладает очень слабой мотивацией к эффективной работе. У него низкая квалификация, и он не стремится ее повышать. Сокращаем до А, и получается С квадрат равняется А квадрат плюс Б квадрат. И первый импульс в любую систему взаимоотношений делает мужчина или то, что мы назовем с вами принципом Ян. Это мне понравилась женщина, мое внимание она привлекла, я туда хочу, мне там интересно. Так как существует c равное единице при умножении на p, дающее p, и p делится на 1, так как существует c равное p при умножении на единицы, дающая p. То есть два таких делителя у него в любом случае есть. Так вот оно простое, если других нет. Но вопрос, какие делители у произвольного числа n, он чрезвычайно красивый, сложный, интересный, нет, он совсем не сложный, он чрезвычайно красивый, довольно сложный, и сводится к вопросу о разложении чисел в произведении простых. Ну, я хочу обратить ваше внимание на второй пункт, который ненавидят СММщики, от портрета аудитории или твой паблик маленькой СМИ.